Я love for O que me O está vendo «Я люблю динозавров». И в фигуру «Парапанкинского вы знаете, раньше было прикольно сейчас это раз по маник со сладки сейчас меня уже кашкар не не доходит не длинненько а как это вот здесь в чате есть. Да не это. Кажется, мне Дать уже на Вы пожалуйста, Потому что вчера же она не И по пыль с мистер Хлэн, поздравляю подлежит, Вот, так. вот так Заканчиваю, пойду еще в фиктопе. Приходите в Желаю вам всем позитивных делом. Хорошего настроения. Будьте позитивными делами. Делайте хорошие дела. И никогда не смотрите новости по телевизору, там вам вдруг. Все, что рассказывают в новостях по телевизору, рассказывают только для того, чтобы вас все прорабатывать. Смина. Вот, поэтому пробуйте своей головой, э, учите уроки, становитесь умными, у меня еще это не лучше, только к лучшему, добрых делах. Пока, обожаю до скорой встречи, и не забудьте прямо сейчас перейти на канал и лайк мы с А ой, мама блогер, Никита, Z. Никита, ز. Никита, Залатис, Никита, Зарков, Никита, Зарков, Зарков, Зарков, Зарков, Никита, Закаров Зар. Зимин Скин, не марков. А, а, ногин ну, старе, антвлад. Не кита. Апокалипсис. Ну-ка, Аксен, ну-ка, Зе, Зелен,